Всем привет! На нашем канале уже тысячи подписчиков. Спасибо всем, кто подписался. Я рад, что мой труд не бесполезен. Всегда в своих роликах стараюсь показывать что-то уникальное, чего вы не найдете на других каналах. У меня появилась новая идея о создании серии роликов о проектировании моделей торгового оборудования премиум-класса с подробнейшим разбором конструктивы, и последующей подготовкой КД и сопутствующих файлов для производства. Торговое оборудование проектируется точно согласно брендбуку. Если вам интересна эта тема, пишите в комментариях. Обзор каких брендов, какого торгового оборудования, ну бэкволов, колонн или баров, вам будет интересно увидеть. Еще раз всем спасибо и до встречи в новых видео.